Генералы, товарищи офицеры. сегодня на нашей традиционной встрече мы подводим итоги и замечаем основные направления развития вооруженного сил Российских Федерации. Хотел бы сразу сказать, что работа военного ведомства в этом году оценивают как удовлетворительность. Последовательно реализуется. Наши планы, наша главная линия, линия на качественное развитие армии и флота, их первое вооружение и кадровое вооружение. Эти задачи мы определили как жизненно важные и для вооруженных сил, и для странных целей. Определили потому, что для нас очевидно, эффективные, боеспособные вооруженные силы – это важнейший фактор защищающих россию круп любых форм военно-политического давления или потенциальной агрессии. Фактор минимальности и внимательно степени, являющийся важнейшим для укрепления наших владельцев Отметим, что этот год был по-моему, определяющим для реализации политических решений в сфере военного проекта. И хочу поблагодарить за то, что эта работа проведена энергично и на должном уровне. Более функционально стало структурой в работы. права. В интенсивность, что очень важно, в это интенсивность боевой подготовки объемов не предстоит, но войска показали свои возросшие возможности в ходе масштабных учений и тренировок при участии наших сурбических Мы добились ощутимого продвижения во взаимодействии с советниками по фото Развертывание российских баз серьезно укрепило систему политикой безопасности в центральной раз. Очевидно, что в ее помощи создаются условия для нейтрализации террористических и экстремистских полосок регионов. И в целом получаются оборонный потенциал России и ее родителей на южном стратегическом направлении. Уважаемые товарищи, уровень и масштабы, давайте, стоящие перед министерством, требуют активной работы по всему успеху в При этом обращаю ваше внимание на ряд ключевых правительств. Первое. В концу 2005 года необходимо полностью провести состав структуру и численность войск в соответствии с характером и контролем предыдущих будущего и прогнозировать угроз. Второе. А Однооблагающей додачей органов внутреннего управления по-прежнему остается повышение поезд В первую Первое. Частей соединения постоянной готовности. Частей, которые призваны стать истинку главной и главной силой нашей страны. Прошу бы постоянно помнить, что боевая поговорка должна учитывать и современный опыт, и тенденции развития своих. Третье. Существенные решения были приняты в сфере относения войск с новыми вооружениями и военными. Эти программы вызывают задачи в узелене. положительных примеров на дорогу работают над базовым вариантом ракетным комплекса Создание нового поколения стрелкового оружия. Средств индивидуальной защиты а также успешное проведение очередного этапа испытаний в морской противно-денемной системе. Переволожая мы, опираемся на качественно подросший финансово-экономический возможности. Тех пороста расходов на техническое освещение вольт, планируемых на 2005 год, впервые превышают показатели последних лет более чем на 30. Сложно вам сказать, что эти ресурсы, несмотря на, как я уже отметил, оставшие возможности, тем не менее, выделяют не они отрываются от социализма, отрываются от самой экономики, которая может быть еще лучше, если бы не отключение на эти нужды. Но мы понимаем, что это вынуждение, что мы обязаны и будем обязаны поддерживать, Вопрос да? поводу того, что эти ресурсы нужно рачительно и, и эффективно распределиться ими, соединение, по-хозяйски, добившись в максимальной отдачи. В связи с этим также следует завершить переход к унифицированным системам голового и технического обеспечения армии. Других сорок структур. И, наконец, последних. Развитие системы социального обеспечения вооруженных сил – это одна из два задачи задач, и одна и два Этот вопрос был и остается крайним больным э, камнем нашего нашей военной, Повышение боеспособности С и престижа вооруженных сил, решение о повышении денежного содержания в а. военно-восвязи Наряду с этим прошу уделить внимание и взять под особый контроль реализации программы накопительные ипотечного кредитования военного расширения служебного жилья, служебного жилого фонда. Отметим, что соответствующие денежные средства, проект бюджета а на непросто служебного жилья правительство предусмотрело дополнительно выделить все миллиарда. В заключение я хочу подчеркнуть, в модернизации военной организации государства важно не терять на участие. Наши действия должны быть последовательными и своевременными. Только так мы сможем иметь обороту и зараз на страну. Обеспечить ее устойчивое и стабильное развитие. Хочу поблагодарить вас за свою работу, но тут уверен, что вы не впредь будете качественными и оперативно выполнять возможности работы. Спасибо спасибо и благодарю.